Завершая эпюры, давайте рассказ про общие правила значит, действий с эпюрами. Давайте мы рассмотрим пример, который имеется в учебнике Александрова. Давайте я, может, даже чуть раскрою его, чтобы был 150, это будет чересчур. Ну, вот так. Итак, я вам сказал, что мы метод сечения, в общем-то, то есть розу даем, когда... И для чего? Когда нам нужно ввести в рассмотрение, что внутренние силовые факторы. То есть, если мы будем сразу уравновешивать, то есть условия равновесия записывать, то мы там будем работать только с внешними силами и нагрузками. Я говорил об этом в первом фрагменте. Вот этих общих правил построения пюр. И чтобы ввести в рассмотрение внутренние силовые факторы, мы мысленно что делаем? ну Даем розу. Рассекаем мысленно, отбрасываем одну из частей, заменяем ее действие внутренними вот силами и моментами. И пишем уравнение равновесия для отсеченной части. При этом я сказал, что в общем случае каждая из, из этих сил и моментов, каждый из этих сил и каждый из этих моментов разбивается на что? На три составляющие. Вот здесь написано вот это же уравнение, которое я написал здесь в векторном виде, здесь написаны уже в разбиении на проекции. То есть вот это уравнение разбито на проекции. Это, это, это и это. То есть для сил и для моментов. Итого у нас имеется система из шести уравнений. Вот здесь вы можете прочитать некоторые правила составления уравнения равновесия. Я говорю, это страница 22. Сейчас мы переходим на страницу 23. То есть, в общем-то, правила достаточно простые, значит определение проекции и сил. Давайте я вам напомню. То есть если вот здесь сказано, значит, о чем речь? Если у нас имеется ось какая-то любая, например, x, и у нас есть какой-то вектор А, ну, например, это вектор f силы, то у нас, соответственно, что будет? Проекция этого вектора на ось. Она чему будет равна? Вот это у нас, если угол между направлением оси и вектором силы альфа, то у нас проекция fx будет равна чему f умножить на косинус альфа. Напомню, что проекция мы называем что? длину отрезка, которая отсекается чем? То есть вот эта длина не сама геометрическая фигура, а именно число. То есть длина этого отрезка взятая, что со знаком плюс или минус. Плюс если... Идете вы от первой точки пересечения к последней по направлению оси и минус, если вы идете что в противоположном направлении. То есть вот этот fx у нас больше нуля, а вот этот, например, вектор p, вот этот px у нас что? Меньше нуля. Ну, соответственно, вот это математическое правило. В данном случае в качестве угла альфа, повторюсь, мы берем не вот этот угол, а именно угол между чем положительным направлением оси. То есть вот этот угол альфа. То есть плюс-минус знак сидит вот в этом определении угла. Это угол между положительным направлением оси и вектором. То есть он от 0 до 180 меняется. Ну, соответственно, важные частные случаи это какие? Когда вектор лежит параллельно оси. В этом случае проекция fx равна модулю вектора. Когда вектор лежит, что? ну Давайте дальше возьмем. Когда вектор у нас лежит антипараллельно оси P, в этом случае у нас проекция Px равна что минус P и когда вектор перпендикулярен оси, в этом случае проекция, давайте возьмем как-нибудь T, вектор силы в этом случае вектор Tx равен нулю, то есть альфа у нас равно соответственно нулю, альфа равно P пополам 90 градусов и альфа равно π в данном случае, поэтому здесь косинус альфа минус 1, здесь косинус альфа 0 и здесь косинус альфа 1. То есть вот это частный случай, вот это об этом. Если сила перпендикулярна оси, то ее проекция на ось равна нулю. Вот этот случай. Если сила параллельна оси, то ее проекция на ось равна модулю самой силы. Вот этот частный почему-то не написали. Ну, или, соответственно, если вектор антипараллельно носить, то равен э, модулю со знаком минус. Ну и момент. Да, момент силы относительно оси равен произведению проекции этой силы на плоскость перпендикулярного оси на плечо силы. ну Это правило тоже достаточно простое. То есть вот мы видим, значит, как определяется момент. Строго говоря, любой относительно точки А момент какого-то вектора М, расположенного в точке Б. Очень просто. Надо вот этот вектор АБ, то есть момент, момент силы, точнее говоря, это момент силы относительно оси. То есть момент силы относительно точки. Я сначала назову общее правило. То есть момент силы А Относительно момент силы, приложенной в точке Б относительно центра А, он равен векторному произведению вот этого вектора АВ на силу, приложенную в точке Б. Момент силы относительно оси вычисляется очень просто. Что значит вычислить момент силы относительно какой-то оси А? Очень... То есть вот у нас дана сила, вот у нас дана ось, и вот у нас дана сила F. Очень просто. Момент силы относительно оси, он фактически равен моменту силы относительно любой точки, взятой на этой оси, любой точки А взятой на этой оси. То есть у нас это правило момента силы относительно оси сводится к этому правилу. Это у нас, повторяю, общее правило. То есть мы берем любую точку А, лежащую на этой оси, и вычисляем вот этот момент. Сила относительно оси. Ну и частный случай у нас вот совершенно частный. То есть если у нас есть значит, ось, мы проводим перпендикулярную ей плоскость. Вектор этот проецируем силы на эту плоскость. И у нас получается школьное правило. То есть, которое мы должны помнить все еще со школы. То есть момент э, силы относительно точки А. Момент силы относительно точки А равен что плюс-минус сила умножить на плечо. Повторяю, это уже сила проекция силы на эту плоскость перпендикулярную, то есть проекция силы в перпендикулярную плоскость. И плечо это вот эта длина отрезка между значит, чем? линией действия силы и э, вот, точкой пересечения плоскости и оси, которую мы взяли. Соответственно, вот э, вытекают вот из этих правил. Вот, я говорю, общее правило. Вытекают вот эти свойства. То есть, собственно говоря, все вытекает вот из этого общего правила. Ну, вы можете посмотреть это в любом учебнике по теоретической механике. Ну, какие важные свойства? Момент сила относительно оси равен, если, если... значит, Здесь два простых правила. Если сила, ось и сила параллельны, то есть если F параллелен а или если f у нас что пересекает то есть линия действия f пересекает ось а то есть в обоих случаях то есть f пересекает а в обоих этих случаях момент относительно этой оси f будет равен нулю неважно какая ось, x, y, z, a, m, nu, вот если выполняются вот эти два условия, то, соответственно, вот это произведение становится равным нулю и этот момент, соответственно, равен нулю и теперь мы готовы рассмотреть один пример, то есть мы рассмотрим сейчас пример на то, как мы применяем вот этот самый метод как мы даем розу? То есть рассекаем мысленно тело в нужной нам точке, проводим сечение, отбрасываем одну из частей, заменяем действие отброшенной части внутренними силовыми факторами и пишем, что уравнение равновесия для рассматриваемой части. Рассматриваем первую часть, пишем эти уравнения, рассматриваем вторую часть, пишем эти уравнения. Они отличаются, повторяю, чем? Только тем, что внутренние силовые факторы имеют разные направления, но модули одинаковые. Ну и соответственно, естественно, нагрузками. Эти внешние нагрузки приложены к первой части, эти внешние нагрузки приложены ко второй части. Но об этом мы поговорим в следующем фрагменте.